Всем привет, сегодня играю на самострелах, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы видите, я продемонстрировал вам смерть самострелов. мастерски переиграл. Подписывайтесь на канал.